Спасибо огромное за то, что помогли нам подобрать квартиру, провели всю, всю сделку грамотно, четко, подождали нас, когда мы решим свои вопросы. Я вам желаю благополучия, удачи и идти в том же направлении. Спасибо большое, Ирина. Обращайтесь, будем сотрудничать, да? будем работать, общаться. Спасибо огромное.